портал радио центра сангейс начинает свою программу сегодня пятница 29 апреля и в чикаго 11 часов 12 часов простите дня на восточном побережье 1 час дня на западном сан-франциско лос-анджелес 10 часов утра в москве 8 часов вечера и мы как всегда по пятницам беседуем с ольгой викторовной духовный мастер. Ну и сегодня тема очень неоднозначная, очень серьезная, поскольку Ольга Викторовна недавно была в Москве, где провела серию семинаров по поводу перекодировки ДНК. Ну, давайте поздороваемся вначале. Ольга, здравствуйте. Да, у нас вот добрый вечер, вам значит добрый день. Нам добрый день, да. Мы только перешли границу дня, с утра до дня. Наши координаты 8472269956 Сан-Гейтс 108 сан Солнечные ворота на конце буквы S это наш Skype ну и тройное W Сан-Гейтс ну и мы начинаем нашу программу и естественно первый вопрос ну во-первых вот так сказать возвратясь из ближних странствий как прошел семинар? Это был очный семинар, правильно? Это не вебинар? Да. Дело в том, что поскольку все там присутствующие уже достаточно хорошо и долго занимаются, поэтому для них была тема ДНК как бы уже второй ступенью, и им хотелось что-то новое, поэтому мы все-таки взяли другую тему, мы взяли тему Вознесения. Поэтому, ну, несколько человек только перешло перекодировку, на эту уже частная консультация. А семинар был по вознесению. Угу. Ну, это по просьбе, скажем так, группы, ну, мы можем менять темы, да. Угу. По просьбе членов группы, да. которые уже, так сказать, да. advanced, которые угу. уже продвинутые, будем да. говорить. Угу. Но вы сказали, что перекодировка ДНК – это вторая ступень. То да. есть вы вообще перешли в какие-то высшие сферы, потому что перекодировка э, ДНК, мы все знаем, э, э, дезоксирибионуклеиновая кислота, допустим, ДНК. Mm -hmm. а, а скажите, а почему, скажите, а вообще, а сколько это э, стадий? Э, а какая а, первая тогда была, или есть еще чему, полевая стадия, не знаю. Нет, ну первая стадия, это все равно для всех, как бы там ни было, кто бы чем ни занимался, для всех людей первая стадия — это установление эмоционального тела. Без этого просто никакого прогресса и движения никакого не бывает ни у кого. То есть это, это ни новости, не открытие. Пока вы не избавитесь от чувства гнева, страха, там, зависимости и так далее. То есть пока вы не приведете себя в состояние гармонии, двигаться сложно. Вас будет вышибать просто на первом повороте. То есть вы будете и дома, и везде, у вас раздражение будет просто выплескиваться из вас. Вы даже не будете понимать, что происходит. Простите, я вас прерву. Угу. Вы имеете в виду эмоциональное тело – это приведение в порядок, в гармонию с нашим физическим телом, угу. правильно? Да, конечно, да. А, и вы это говорите, что если не привести в порядок угу. и в эту гармонию, не привести вот эти наши тела, то тогда э, приступать к, именно к перекодировке да, да. этой стадии да. э, можно, но будет сложно. Да? Сложно, да. да, конечно. То есть это первая стадия – привести в соответствие все наши, так сказать, энергетические тела, да? Да, конечно. Они именно держать под контролем все эмоции, потому что да. как раз-таки да. это то, что нам мешает функционировать в обществе. Да. А, сами собой мы можем как-то и находиться и на себя, злиться и так далее но мы же это будем выплескивать на окружающих что в общем-то конечно же не годится а, хорошо а, Ну с этим вроде бы как понятно во всяком случае mm -hmm. понятно чисто абстрактно как правда это вопрос другой но а для чего надо перекодировать ДНК мы же как бы родились природа нас создала такими какими мы есть и mm -hmm. вроде бы, вроде бы, как бы, зачем? Мы же идем этим самым против, нет? Да. Yeah. <laughs> ну, на самом деле, просто надо понимать, что происходит да, при перекодировке. Смотрите, <coughs> мы, если мы хотим быстрее развиваться, то есть у нас есть возможность открывать способности гораздо более быстрым путем, нежели у нас заложено при жизни. Это наша воля. В принципе, смотрите, вы можете школу закончить за год, можете за 10 лет. То есть сдать экстерном и двигаться дальше, развиваться, что-то, запускать какие-то знания внутрь это же ваша воля, правильно? Здесь то же самое. Вы можете, конечно, двигаться там миллионами лет эволюции да, пожалуйста, никто ж не против. Просто людям, которым интересно, они могут размагнитить свои э, нити ДНК, которые когда-то были, да, импланты вставлены между нитями для того, чтобы убрать большее количество способностей, и чтобы у человека э, прервалась связь, да, с божественным. То Просите, есть человек... Чтобы... Я вот на этом месте вас mm -hmm. хотел бы mm -hmm. прерывать. Mm -hmm. а, что значит убрано, mm -hmm. кем мы? Да. Убрано? Ну, смотрите, когда вы идете в игру третьего измерения, да, когда вы идете на Землю, вы же понимаете, что вы целиком и полностью в это физическое тело зайти не можете. Вы очень большое, тело очень маленькое. Значит, вы откалываете маленький кусочек от себя, да, то есть фрагментируете. После того, как вы туда его поместили, оно все равно божественное, оно все равно обладает всеми свойствами и качествами Творца. И в таком случае вы все равно осознаете, кто вы. Да, были здесь из пятого измерения ангелы, но они жили очень мало. То есть они посмотрели чуть-чуть там, о, здесь грустно. Раз, обладая свойствами, способностями и знаниями, и связью, они очень быстро покидали физическое тело и очень быстро исчезали из этой игры, потому что у них сохранялась память, и у них было, было, было все, чтобы здесь жить как творец. Но это было очень трудно, в третьем измерении выжить было крайне сложно. И ангелы покидали планету. Только после того, как уже размагнитили 12, 10 нитей ДНК, и только после этого у людей исчезло практически все качества. То есть человек потерял связь, он уже не слышит свое высшее, и он вообще фрагменты души своей не слышит. Даже если где-то в параллельных мирах есть его душа, двойник да, души, он его не слышит, он его не воспринимает и не общается с ним. Да, вся информация, которая есть в твоей группе ангелов, я есть в присутствии, вы тоже их не слышите. Вы, конечно, можете попросить «Господи, помоги», но это не факт, что вы поверите в то, что они вам тут же ответили. Они-то ответили, да вы не услышали. Поэтому в игре нужно было сломать игрушку. То есть тело, ну, мы его называем там костюм, как хотите, да, скафандр. То есть в нем нужно было убрать преимущество бога, и нужно было закрыть что-то. Это было не так просто. Вот кроме того, что мы разбили сердечную чакру, мы от того, что мы остановили, почти остановили движение других чакр, да, значит, разъединили кундалини, хотя это объединенная энергия, да. И, разумеется, мы ДНК ну, трансформировали. Да, и поэтому мы сейчас. В общем-то ничем не владеем. То есть, смотрите, человечество, оно на самом деле обладает такими свойствами, способностями, и сегодня оно даже не может предположить и помечтать и даже помыслить не может от тех возможностей, которыми оно обладает. Очень страшно подумать вперед и страшно предположить, как это я это могу. Да. Причем, когда путешественники ездят по Африке, им, конечно, бывает странно, как это, там, аборигенские африканские племена спокойно общаются значит, с другими цивилизациями звездными, рисуют звездные карты, да. И, конечно, для них это удивительно. Ничего тут удивительного. У нас была меркаба, у нас были межгалактические путешествия. То есть мы спокойно взлетали с планеты Земля и уходили далеко и прилетали также. У нас не было никаких преград. Ангел Девятого измерения может пересекать любые границы галактик. Да? У нас ничто не останавливало. Но, но дело в том, что когда ты играешь и когда ты не можешь закрыть одну игру, смотрите, существует во Вселенной закон. Все, что ты создаешь, ты должен в этом жить. То есть, если вы создали какое-то тело, его надо обязательно в нем быть. То есть нужно испытать его, хорошо ли оно, красиво ли оно, оно какими свойствами обладает. То есть это обязательно. Поэтому любую игрушку нужно было испытывать. И человеческое тело не такое уж уникальное на самом деле. Очень близко к человеческому телу существуют цивилизации, которые, собственно, и дали нам генетический материал, да, из которых мы, собственно, и собраны да, как конструктор. Ну, поскольку у нас во все цивилизации же люди размножались клонированием, это единственная цивилизация, которая размножается таким странным, половым путем, ну, наверное, просто от того, что во Вселенной ну, нету, наверное, такого способа. Это было очень интересно. Вообще мы, если говорить о нашей, наших нитях ДНК, ну, и слои мы их называем, да, эти слои, мы понимаем, что наша вообще цивилизация она потихон, ну, как бы теряла свойства не в один день. Да? То есть одна цивилизация потеряла одну нить ДНК, а вторая цивилизация и так далее. То есть мы шли в плотность и постепенно теряли. Поэтому у нас сохранилось много сказок, много былин, в которых было описано, как мы, чем мы обладали. То есть... Люди, у людей было много свойств. Да? Посмотрите, у нас есть сказки о русалочке. Мы плавали под водой и дышали под водой. То есть это для нас был дом, да? в котором мы жили. И океан принимал нас охотно, и мы там существовали, как дельфины. Да? У нас были свойства, мы перемещались в любую звездную систему. То есть тоже не было проблем. Посмотрите... Мы обладали телепатией, то есть мы могли разговаривать с любым существом, которое вызывали на связь. Ну, это как мобильники, кнопочку нажали, подумали об этом человеке, вызвали его. На сегодняшний день связь восстанавливается. И слава богу, сегодня много людей, которые спокойно разговаривают без мобильника. Ну, другое дело, что это может быть не широко обсуждается. Да? Вот. Но тем не менее, такие люди есть, и у меня... Иногда с некоторыми людьми получается, особенно люди седьмого измерения, если я о них думаю, то они мне потом рассказывают, что там. То есть контакт, в принципе, есть. Ну, Вообще-то говоря, в ведах описывается, минимум 18 было главных мистических совершенств, которые включают то, что вы рассказываете, плюс человек мог... Становится совсем маленьким, да? человек да? становиться совсем большим, да? как угу. по этому угу. Гулливера или Липуты, это да? не сказка, это действительно. Это не важно. сказка. И те люди, которые жили миллионы лет в Саде угу. Юга, они были ну, очень, очень высокие, да? будем говорить какие, потому да? что очень высокие, угу. высокие. Uh, и это действительно было. То есть uh, mm -hmm. вот сейчас то, что называется экстрасенсорика, экстрасенсы, mm -hmm. битва экстрасенсов, mm -hmm. это все какие-то, да, mm -hmm. это uh, отзвуки, но очень mm -hmm. и очень такие mm -hmm. небольшие, потому что, в общем-то, все владели этими mm -hmm. Да, а, Но ну, вы же говорите, можно это все, в принципе, ведь новое это все хорошо забытое старое. Да. То есть, в общем-то, то, что сегодня где-то как-то и технологии mm -hmm. появляются, это все равно mm -hmm. все уже было, действительно. Mm -hmm. да. что -то, полеты куда-то там, mm -hmm. другие mm -hmm. э, миры, в другие, ну, не знаю, галактики, ну, другие планеты, они были. Виманы mm -hmm. описывается в литературе, это были... Мысли лёта даже были, то есть это так, и их перевод на русский язык, mm -hmm. мысли лёта. На самом деле люди, они вот так вот могли перемещаться действительно в пространстве. Mm -hmm. Телепортация, телекинез, это все, в общем-то, было делом, почти все. Это было обычным делом, короче. Yeah. Ольга, скажите, так, во-первых, такой вопрос может быть странный, там mm -hmm. много попутно... Как вы считаете, ну вы то, наверное, знаете, те люди, которые вас просят, а, они хотят ли они вот как-то перескочить вот эти вот ступеньки и вот уже вот на последнюю стадию вознесения? Ну, ну вознестись, это, это наше предназначение. Что такое вознестись, во-первых? Ну, это освободиться от действительно от скафандра и соединиться с, со Всевышним и стать частью. Там нету никаких, собственно говоря, страданий, там нету никаких несчастье, горести старости, поскольку там есть только э, мы, как души, а там э, душа, это же не материальное поэтому, естественно, это все в порядке. Так вот, э, те люди, которые сегодня mm -hmm. приходят к вам на занятия, э, не хотят ли они, может быть, именно зная о том, что мы все-таки обладаем серьезными качествами и духовными, в первую очередь, не хотят ли они перескочить вот эти вот ступеньки и ну, желание не будет совпадать с нашими возможностями, как, как вы думаете? Ну, давайте так. Просто наступило время, когда можно это делать. То есть вообще это можно было делать уже достаточно давно, да? Ну, допустим, 2000 лет назад, во всяком случае, назвали уже вознесение, массовое вознесение. Что-то пошло не так. И, в общем-то, наш, наша первая проба, она провалилась. То, что другие люди как-то чувствуют и понимают, что внутри они все равно наитием каким-то ощущают, куда они двигаются и что надо делать на самом деле, их что-то беспокоит, у них бурлит внутри. И иногда они просто не осознают, а что, куда. Когда человек начинает задавать вопросы, что именно его беспокоит, и когда он включается и находит свой путь, тогда да. Но ведь много людей, которые ощущают беспокойство, да, то есть они ощущают высокие вибрации, энергию, да, может быть, у них тело начинает очищаться, они ощущают какой-то комфорт внутри, да, такую гармонию, что-то у них происходит. Но вот до конца осознать куда они двигаются зачем двигаются почему это происходит вот не всегда человек задает этот вопрос и так, тогда начинается сложная жизнь потому что ты не понимаешь из каких событий состоит твоя жизнь когда человек осознает что он может планировать и вести свою жизнь сам ну это вот знаете как написать построить в голове построить архитектурный план да потом нарисовать на бумаге, и ты понимаешь, что он обязательно исполнится. И если человек это понимает, то он так и делает. Но некоторые люди думают, что в мире есть какие-то случайности, в мире есть какие-то независящие не, не от него какие-то события, которые кто-то для него делает, и он от этих событий от, от, страдает или э, как-то живет трудно да то есть его с готовностью обвинить другого что ты вот из-за тебя я тут мне так плохо когда человек отдает свою силу когда он вдруг начинает зависеть от кого то и считает что его жизни но ну, как то в его жизни принимают участие какие то другие люди это и есть отдание своей силы и это тогда когда вы считаете себя жертвой и тогда у вас другая игра. То есть тогда вы будете все время натыкаться на какие-то препятствия, будете натыкаться на какие-то болезни, какие-то э, игры других людей. Да, конечно, у вас будет другая жизнь. Но если вы осознаете, что вы сами создаете свою жизнь, если вы понимаете, что все, что в вашей жизни происходит, делаете вы, тогда вы обретаете свою силу. Если вы ее обрели, то вы обретаете связь. Если у вас есть связь, то дальше с помощью сверхсознания и сверхдуши ваша жизнь течет очень ровно. И вы, конечно, можете отрабатывать какие-то там старые жизни, и что-то там ну, не получалось, если в прошлом, да, или ваша параллельная душа завязла в какой-то игре, вы ей просто помогаете. Да, ну такие, иногда родовая ваша бывает, тоже дает сбой. И оттуда вот тоже иногда текут мысли, которые могут формировать ваше пространство. Согласна, бывает. Но в общем и целом все-таки жизнь ваша течет именно из вашей головы. Но процентов 80 точно. То есть ваш выбор ежедневный выбор. Я подумаю вот так или подумаю вот так. Вы все время выбираете эмоции, вы всегда выбираете мысль. Соответственно, жизнь выбирает ваш, вашу дорогу. Нужно понимать, что то если вы коллективно, как земляне, все э, меняете мысль одномоментно, то ваша реальность тоже меняется. Ведь ваша реальность — сплошная иллюзия, которая, ну, если посмотреть на самом деле, что вокруг нас, это э, то мы понимаем, что э, материализация мысли происходит только в нашем сознании. Коллективное сознание держит одну и ту же картинку, и оно проявляется. Если коллектив меняет в своем сознании нечто, картина исчезает. Этот эксперимент, в принципе, проводили на ну, каких-то вещах. Ну, это, даже вот представьте, что когда в сознании людей, допустим, была какая-то болезнь, да, она была, то есть ее боялись. И, но как только 51% населения вычеркнуло из своей головы, головы эту болезнь, она просто исчезла, как будто бы ее не было. Да, как будто она не наводила тут ужас, допустим, в 17 веке да, на кого-то. Вот. То есть понимание того, что наше сознание формирует нашу жизнь, и когда у вас есть связь, у вас есть вера в то, что вы формируете сами свою жизнь, и вы можете настроить ее так, как вам нужно. Но, наверное, это будет вашим толчком, вашим развитием и... Те люди, которые хотят побыстрее освободиться от всех блоков, от всех программ, которые удерживают и формируют события, ну, не очень благоприятные, скажем, да, события, но они, наверное, стремятся как-то это, ну, может быть, и форсировать, да, соглашусь, но они считают, что они с этим справятся, понимаете, ведь для того, чтобы вылечить какую-то болезнь, человек должен быть уверен в том, что он с этой болезнью справится. Если он внутри уверен, он с ней справится. Здесь то же самое. Если вы внутри знаете, что этот барьер вам по плечу, и вы это сможете, вера есть, э, по вере и дано будет. То есть вы э, формируете свои события, исходя из этой веры. Да, ну? это, mm -hmm. все, это все правда, это все mm -hmm. правильно. Ну вот такой вопрос э, mm -hmm. у меня. Mm -hmm. Вот есть семья, есть муж, жена, есть дети. Ну и, скажем так, в основном женщины, так уж получается, больше приходят на такие семинары и такими вещами больше интересуются. И вот приходит, допустим, женщина, и она понимает о том, что вот надо работать, ну, хорошо. Первый этап, понятно, работать с этими энергетическими словами, эмоциональными телом и так далее. А следующий этап уже перекодировка ДНК. И вот она угу. готова перекодироваться угу. для того, чтобы потом перейти угу. в последнюю стадию. Но ведь не готов ее супруг, угу. там еще есть дети. Угу. Как в этом случае? Угу. Ну, смотрите, вообще... Договоренности, конечно, бывают не на земле. да, То есть пока мы на небе, конечно, мы составляем контракты со своими партнерами, мужьями, там, женами и так далее. Есть понимание, конечно, что кто-то будет двигаться быстрее, кто-то будет двигаться медленнее. Самый лучший вариант, когда партнер просто не мешает. Вот он просто наблюдает, как занимает, чем занимается там другая половина. Просто смотрит, пусть он не... Пытается вместе там, медитировать, не пытается там, дышать и так далее. Но если он э, в наблюдении, уже хорошо. Если, конечно, идет конфликт о том, что э, «мне так страшно», поскольку, смотрите, хроники у каждого человека содержат информацию о том, что человеком могли там зомбировать, у него могли появиться страхи по поводу того, что кого-то обманут, манипулировать будут сознанием. Да? Тут игр было много. И человека обманывали многократно. И не только религиозные деятели. Обмана было и в государстве, и, и в рабовладельческом строе. Да? То есть обманывали постоянно. И вдруг, с чего бы человек должен верить, ни с того ни с сего, кто-то да, пришел... Не, не поверите и продолжает обманывать. Да, да, вот, вот То есть с чего он должен вдруг верить кому-то, что кто-то пришел, чего-то там э, глаголит. Ну, вот. Посмотрите, вы, мешаете, по то есть вы советуете не мешать, да? Да, конечно. У Андрея Макаревича есть песня, да, она летала по ночам, а он ей как бы пил там, чай. Да, да. Вот. Он, он как бы не мешал, но это да. было немножко странно, да? Да. Так вот, такая ситуация тоже может возникнуть. Да. Но я хочу вам сказать, что если уже говорить о детях, то дети, которые еще маленькие дети, они эти вещи, конечно, почувствуют сразу mm -hmm. и сходу, mm -hmm. да, да. поскольку мы же с ними связаны и очень и очень тесно связаны, особенно на тонком плане. Mm -hmm. а, тут проблем не будет. Но а, в вашей практике, скажите, а не было вот таких ситуаций, которые возникли, конфликтных ситуаций, mm -hmm. никто с вами не делился mm -hmm. такими вещами? о том Да, кто, конечно, конфликтных кто... ситуаций было достаточно поскольку у людей было такое просто зашкаливающий такой страх как это так я значит вот женился для того чтобы там жена значит вот все время была рядом и все время там что-то делала для меня вдруг она ходит там на какую-то йогу что это она там делает и почему она там так долго задерживается ну, в общем, ситуации были, конечно. Это для многих это очень страшно, и это понятно. А то, что ты не знаешь, во что ты еще не влез, что тебе неведомо, это всегда страшно. Нет понимания, и потом, посмотрите, если он в прошлой жизни, допустим, да, у него была такая практика, когда его там дети или знакомые, родственники попали в какие-то там организации, которые, допустим, там, не знаю, кланы какие-то, где проводили какие-то ритуалы, там, не знаю, вуду, там, еще какие-то. То есть он запомнил, что если там люди организовываются, то они занимаются жертвоприношением или еще какими-то вещами колдуют или там порчу что-то дел, то есть люди занимаются всякими разными вещами, от которых потом идет такой негатив и идет смерть, и это очень страшно. Конечно, хроники содержат разную информацию, и потом, не забудьте, когда мы в прошлых жизнях раскручивали Меркаба и делали подъем, все, закончилось аварией, то есть мы не смогли раскрутить Меркабас третьей чакры, и она поломалась. Это тоже в хрониках отражено как опыт, который не принес удачи. И там тоже страшно. Там какие-то были клятвы о том, что мы никогда больше не будем заниматься никакими энергиями, потому что это очень печально и заканчивается для нас плохо. Поэтому в хрониках на самом деле на сегодняшний день ничего позитивного нету. Там И есть только... Я те случаи, когда Атлантида, допустим, да, погибла. Да, конечно. Вот. А что хорошего у нас в хрониках? Ничего. То есть мы каждый раз что-то делаем, мы обязательно что-то теряли, что-то топили, что где-то была смерть, где-то был ледниковый период или еще что-то. То есть у нас всегда негатив а Если бы там хоть раз была какая-то там ситуация, когда мы начали, и у нас получилось. А вот нет такой ситуации. И вот на сегодняшний день ее нужно нарабатывать. Посмотрите, нарабатывают все. Когда мы делаем, и у нас получается. Это и в науке мы делаем, и получается. Это в спорте мы делаем, и получается. Это в практиках делаем, и получается. Вера по одной капельке маленькой капельки капает каждый день. И мы начинаем верить в себя, в свои способности. Да, мы можем. Ну что, именно двигаемся таким путем. Потому что если оглядываться назад, и все-таки нужно понимать, что там сзади ничего нет, помните, сказка есть такая, иди вперед, назад не оглядывайся. Да, я могу это повторить. Идите вперед и не оглядывайтесь если будете оглядываться, там кроме страха сзади ничего нет. Там сплошные неудачи, и там есть один неудачный опыт. И поэтому нужно двигаться вперед, а не назад. Конечно, это, там, иногда это страшно, иногда это непонятно, иногда у людей возникает ну, да, мандраж по поводу «как это, что это, куда это?». Мы сейчас заберем, и вообще непонятно, что с нами потом сделают или что мы будет. Ну, тут эти инопланетяне летают туда, опыта над нами ставят. То есть и такие игры тоже были. На сегодняшний день, слава богу, все игры закрыты, и на сегодняшний день идет полный ход восстановления, да, то есть на сегодняшний день мы восстанавливаем все свои тела, и Вознесение двигается полным ходом. И мы это ощущаем. Мы ощущаем вибрации, мы чувствуем, как двигается наша жизнь. И насколько нам комфортно и хорошо сегодня двигаться в этой энергии. У Иисуса Христа не было такой энергии. Там была такая тяжелая мгла, и что и рассеивать ее тяжело было. Это в сегодняшних энергиях хорошо. Можно говорить открыто, можно говорить спокойно. и... Ну, как бы понимать, что вообще инквизиция завтра за тобой не приедет, да? <с> вот, То есть <с> на самом деле, опять же, хроники содержат много негативной информации, от которой действительно становится страшно. По поводу инквизиции <с> сегодня есть другие, так сказать, слезы. Ну да. Сегодня, <с> да <с> вместо них, <с> всякое бывает, знаете, да, да, Сегодня, сегодня да. существуют, да, какие-то другие. Служба, но тем не менее, все равно, когда ты понимаешь, что любое событие в твоей жизни, оно происходит либо по желанию твоей прошлой жизни, либо по твоему желанию сегодняшней жизни. Но это твое желание. И когда ты понимаешь, что все события ты выстраиваешь, только ты и больше никто в твоей жизни не выстраивает события, понимание этого все равно дает ну, такой облегченный вздох. Да, это только я делаю свои события. Ну, просто не, не всегда помнишь свою прошлую жизнь и не всегда помнишь, что ты там творил, на самом деле. А вот. надо было бы. Ну, вообще, да, иногда, чтобы хотя бы так знать, что там за поворотом и в какую яму ты опять сейчас провалишься, чтобы соломки-то охота же постелить впереди. Ну, в общем-то, да, надо бы. То есть прошлое как бы не оглядываться, а если уже оглядываться только для того, чтобы опять не повторить этот да. печальный опыт. Да. А, тот, который был тогда, из-за которого мы каким-то образом что-то или не то сделали, или сами пострадали. Mm -hmm. а, все правильно. А, вы знаете, я, мы так и не приступили к нашей теме, а mm -hmm. уже практически да. пора заканчивать. Mm -hmm. Да. А, ну, а на спросить... самом деле у людей должно быть очень четкое понимание внутри, что две нити ДНК оставлены для физического тела, все остальные слои или нити, как мы mm -hmm. называем, размагничены, и если у людей появится желание снова закрутить эти ниточки, да, то есть сделать их попарные, то у нас работают гены инженеры, да, это Сирианско-Гледианский нас... совет, который, собственно, курирует, да, то есть это те э, инженеры, которые и делали, собственно, это тело. А а, всего нити да... у нас 12, правильно? Да, 12, конечно. 12, значит, а... Две нити у нас оставлены для физического да. тела, а десять. А 10, ну, у нас ученые называют это мусорным слоем, в котором они считают ничего нет, да? Вот. На самом деле там очень много наших свойств и качеств и для нашего тела, для обустройства. Если мы активируем все 12 слоев, наша меркаба раскручивается. То есть мы будем управлять нашим меркаба. Ну, там есть, если послойно рассказать, то вот 4-5 слои. Это, значит, когда у вас уже отсутствует страх, то есть если вы раскрутили четвертый пятый значит у вас больше нет страха, ни при каких обстоятельствах вы его не испытываете. И чувство вины – это сразу четвертый пятый 5 самое, и, и... Самое, самое главное, самое страшное да. – именно чувство вины и чувство страха. Да. Чувство вот. страха полностью разрушает на самом деле. Да, а вот. К сожалению, от этого избавиться mm -hmm. обычными средствами, способами очень-очень. Да сложно ну и да но вы обучаетесь естественно да, это, конечно, да конечно конечно мы а это вы говорите четвертый пятый да ну смотрите вот, да. на самом деле мы просто идем поэтапно когда вы почувствуете что с вами работают то есть вы делаете определенные действия да то есть вы заполняете все каналы цветом когда вы заполнили вы написали намерение что вы готовы активировать все что у вас было испорчено. И когда вы подаете это намерение, инженеры работают с вами, то есть они замещают часть астрального тела вам, да, дают заместителя на это, лечат ваши тонкие тела, они их уносят, приносят обратно в готовом виде. То есть вы потом это ощущаете, через какое-то время, может быть, через год люди ощущают, или через два они понимают, что они приобрели новые качества, они приобрели новую связь, они приобрели внутреннюю уверенность, понимание, как устроен мир. И самое главное, расширяется сознание. Вот четвертый, пятый это еще касается эмоций. А дальше, шестой, седьмой это уже идет способности, да, ясновидение, слышание, чувствование. Восьмые, девятые слои – это уже связь, когда вы всегда видите, слышите и понимаете, с кем вы разговариваете и Контактируйте, то есть там уже идет, что называется, разбор полетов, потому что есть ответная связь, то вы говорите, и вам отвечают. Это уже 9 10 нити, вот. а двенадцатые нити – это уже меркаба, да. Поэтому ждем, когда, ну, перекодировка, она происходит в течение трех лет, там, пяти лет и так далее. То есть наш человек так устроен, что мы пишем намерения, Наше намерение активировать 12 слоев ДНК. Дальше у нас идет активация да, ДНК. Мы опять пишем намерение, то есть мы читаем тексты. Если мы все активировали, в таком случае дальше отдаем, что называется, на волю Господа. И в течение какого времени у кого-то уходит год, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то, наверное, и больше будет уходить дальше, это уже от нас не зависит. Работа идет во сне, большей частью, очень мало днем. Иногда ощущаешь, конечно, что там что-то в голове подкручивают, так, знаете, ну вот, какой-то такое легкое дуновение бывает, ты ощущаешь, что с тобой работают, да. Просто переспрашиваешь, это что, там, да. Ну вот иногда у стоматолога сидишь, там вот тоже что-то такое тоненькое что-то делают, вот похожая ситуация. Ну, Ты понимаешь, имя, придется его, настройка у тебя. Да, вот та, ага, которое Ну, иногда бывает такое легкое дребезжание какое-то. понимаешь, что да, пришли, да, работают. Но чаще во сне, да, все-таки сон является такой ну, ну, успокоенным состоянием, в котором легко работать для них, скажем так. Но мы пишем намерение и все. А остальное, что называется, дело техники. И существа готовы нам помочь и вернуть нас в наше родное состояние, в том, котором мы когда-то были. Если это осознавать, если об этом просить, то да, конечно, ты ощущаешь в себе новые силы. Ольга, скажите, вы назвали, начиная с 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, это 8 нитей. А, то есть у нас получается по 2 нити на каждое по 2, да? Значит, 1, 2, 3, 4. Так вот эти 4 нити, они на каком уровне? А, ну, уровень как бы... Мы же... Вообще сказать, что это какой-то уровень... Наверное, никак, потому что слои раздельно не существуют, они существуют как суп. И людям же в линейности очень хочется страницы перелистывать, да? одна страница, вторая. А представьте, что вот эта тетрадка, она вот была же клейстером когда-то, да? Ну, то есть вот до тетрадки она была клейстер. И вот этот клейстер, клей, вот, этот, да? вот это как раз и есть, допустим, слои, да? 12 слоев. То есть нет возможности отделить одно от другого. Поэтому ни уровней, ни каких-то там измерений тоже сказать нельзя. Для нас так удобно говорить, что там третий слой, четвертый слой. И когда вы говорите там «все открываю восьмой слой для того, чтобы вынуть ген смерти, да, ген, стар, ген старости», да, мы там проговариваем, конечно, но на самом деле это очень, ну, как бы, такая ситуация, что высшее Я оно смотрит, о, человек там что-то говорит, о каких-то слоях, ура, молодец. На самом деле выделить восьмой слой, чтобы вынуть генсмерти, ну, конечно. Я понял. Давайте мы сделаем вот как. Ну, у нас уже просто время, подошло как Давайте mm -hmm. мы уже в следующей программе продолжим mm -hmm. эту тему. Mm -hmm. И да, вот хорошо. так по слоям мы mm -hmm. будем двигаться от ниши да. к высшему. Mm -hmm. Да, хорошо. давайте. Тогда, Ольга, огромное вам спасибо mm -hmm. за ваше время. Mm -hmm. Как всегда, было очень интересно и познавательно. Ну, а обращаясь к нашим радиослушателям, дорогие друзья, вы можете подписаться. И вы всегда будете получать уведомления о том, что эта программа появилась на Ютубе. Все наши программы они записываются, потом их обрабатывают, выставляют на YouTube. Дальше они идут в Facebook. Так что возможность такая просмотреть и прослушать, если вы пропустили эту программу в живом эфире, у вас всегда есть. Ну, и узнать вы будете об этом, если вы захотите подписаться на наши каналы. Ну, а сейчас мы заканчиваем нашу программу. Я еще раз повторю наши координаты. тройной тройное W. sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это Сангейтс 1.08, Солнечные ворота, на конце буква С. Ну и до новых встреч, спасибо, всего доброго. Да, всего доброго. До свидания. До свидания.